Уважаемые жители и гости нашего города Заводжи, хотим поздравить вас с праздником города. Желаем нашему городу процветания и благополучия. И надеемся, что начатые мероприятия по благоустройству нашего славного города, ну такие как пуск в эксплуатации железнодорожной станции «Рождественская», открытие кинотеатра «Энергетик», Монтаж новой детской игровой площадки в парке имени Юрия Гагарина получит свое дальнейшее развитие, и наш город будет уютнее и красивее. А мы, в свою очередь, хотим пригласить вас в наш офис, который находится по адресу город Заволжья, улица Баумана, дом 10, офис 26, где мы вам с радостью выдадим займ под 13% годовых. Примем сбережения и приумножим под 10,5% годовых, а также поможем вам улучшить ваши жилищные условия с использованием средств материнского капитала. Будем рады вас видеть!